Общение – важнейшая потребность человека. Общаясь, люди обмениваются мнениями, мыслями и бизнес-идеями. Мы постоянно изобретаем что-то новое, чтобы люди общались друг с другом, даже находясь на разных континентах. Если люди хорошо слышат друг друга, они лучше понимают смысл сказанного собеседником – вот почему качество наших устройств и услуг так высоко. Чтобы оправдать ожидания, очень важно выстроить надежные отношения с партнерами. Поскольку мы занимаемся одним делом – профессиональной связью. Итак, мы запустили партнерскую сеть Gigaset Pro. Это реальные люди, которые помогают вам, когда необходимо. Если вам понадобится нечто особенное, мы выслушаем и сделаем. Когда вам нужно повысить компетенции, мы научим. Мы ответим на все ваши вопросы. У вас есть задачи, у нас решения. А еще мы расскажем, где вас найти, чтобы вы сосредоточились на действительно важном. Мы поддержим все ваши начинания. Мы предлагаем поддержку, которая вам необходима. Поэтому наш бизнес всегда был и будет связан с людьми.